здравствуйте дорогие друзья сегодня мы с вами продолжаем наш чудесный марафон и в этой рассветной радостной паре когда жизнь только начинается когда новый день напоминает о возможностях продолжить по-другому когда подтягиваясь в своей кровати в теплых комфортных условиях в тишине в шепоте смыслов тихо-тихо осознаешь свои границы не вскакивая резко с постели а ощущая соприкосновение своей кожи с тем что рядом Плавно погружаясь и ныряя в это счастье, чувственный опыт. Ты снова, снова и снова сегодня открыл глаза человека. Тебе кажется, что это мелочь? Поверь, это не так. У кого-то это не получилось. Давайте ценить каждый шанс, каждую возможность, которая дает нам право достигнуть самой главной цели присутствия в живой жизни, ощущение безусловного счастья и достижение того дня, в котором все, кто окружает меня, тоже счастливы безусловно поэтому дорогие если вы уже там значит пора привести туда же остальных и позаботиться о них позаботиться о них позволить и им ощутить этот вкус и сегодня мы с вами постараемся сфокусировать свое внимание и свою благодарность на возможности ощущать запахи и вкусы, ароматы и разнообразие разных вкусов, которые очень часто пролетают мимо нас в суете и спешке. Наши способности сенсорно различать запахи связаны с долгосрочной памятью, и когда мы теряем эту возможность, различать ароматы, это говорит о том, что нечто большее, чем мы себе представляем, управляющей реальностью, решила стереть немножко нашу долгосрочную память, ту, которая удерживала в своих границах, темницах, какие-то якорящие кусочки эмоций. Не бойтесь, то что у многих из нас исчезал нюх, способность осязать, запахи не есть плохим явлением. Мы с вами просто перешли в другое измерение. И те виды опыта и памяти, которые хранились в наших архивах, нам просто больше не нужны. Но давайте поисследуем то, что есть, то, что здесь. А что же осталось? Что я излучаю, осязаю, ощущаю вкусы и запахи? Тема нашего сегодняшнего исследования, наблюдения и благодарения. Возможно, вы заметите, что те баночки с ароматами, которые стоят у вас на полках, и которыми вы автоматически, механически покрываете свое эфирное тело, создавая шлейф из определенных цветочных или пряных нот, давным-давно не радует вас. Возможно, ваш вкус изменился, а вы все так же одеваете эту вуаль. Возможно, пора ее тоже изменить. Я призываю вас сегодня обратить внимание на эту способность восприятия. Мы недооцениваем ее в ее позитивных оттенках, как будто бы единственное, что нам дано, это чувствовать там, где не ок, там, где душок и неприятный запашок. Но ведь это не так. Перенюхайте сегодня все, что вы успеете перенюхать. Смакуйте то, что кушаете. Вдыхайте ароматы чая. Всех блюд, которые предложат вам этот день. Почему же нам дали этот дар оценивать Окружающий мир с помощью запахов. Для чего он нам? Он согласовывает наше здесь и сейчас с нашими привычками. И намного легче войти в новые начало, реализовать жизнь по-другому, если мы риска изменим шлиф ароматов, которыми окружены. Попробуйте поисследуйте. Уберите все, что было у вас до этого дня. И купите какой-то аромат, который никогда не использовали. И с помощью этого никогда и ни за что в вашу жизнь войдет нечто. Нечто новое. Нечто необычное. То же самое можно сделать с блюдами, вкусами. И не забудьте в этих экспериментах и исследованиях. Полюбоваться этой способностью. Давно ли вы это делали? О Господи, сколько разных возможностей ощущать жизнь даровано человеку, и как нелепо он умудряется все это обесценить топтать в серость, запаковать в уныние, лишить смысла. Осмысляйте сегодня этот мир, мир запахов и вкусов. Запахов и вкусов.